Девы-перфекционисты. Девы очень любят наводить порядок, и они могут детализировать до бесконечности этот порядок и, конечно же, очень сильно застревать. Чтобы развиваться девом и быть в балансе с окружающим миром, очень важно не бояться идти в новое, делать шаги вперед, раскрывать свою индивидуальность, осознавать свою индивидуальность и, конечно же, все систематизировать, чтобы это было масштабно. Тогда деве будет намного легче проявлять себя и быть в балансе с окружающим миром и с окружающими людьми. Качество Сатурна, прорывы по Солнцу и Марсу — это то, что не хватает Деве, и то, что нужно осознанно развивать. Да, это не совсем приятно, не совсем легко, но будет выравнивать излишний перфекционизм Девы и самокопание, что приведет в итоге к балансу и гармонии.